Волшебные звонки. О чем она? О чем сегодня пойдет речь? Сегодня пойдет речь о том, что в ходе нашего бизнеса, в автоклубе или любого другого бизнеса, как правило, тоже нам необходимо делать звонки. И в ходе этих звонков, друзья, возникают определенные проблемы. Какие проблемы возникают? Во-первых, Люди, которым мы звоним, они говорят, что э, им э, ничего не нужно. То есть, они никуда не хотят. Скажите, пожалуйста, друзья, э, было ли такое у вас, что человек говорит, вот ты знаешь, мне ничего вообще в жизни не нужно, я ничего не хочу, поэтому никуда не пойду. Ни, ни на какие встречи, ни в какие компании. Было, было. Да, вот Евгений и Ольга говорят, да, было. Роман в Сочи. Александр, да, Вера, ага, замечательно. А еще, знаете, что они бывают говорят? Они говорят: "Ой, вот пока мне в двух словах не расскажешь, что там у вас, я никуда не пойду. Расскажи в двух словах." Ага, замечательно. Вот если вам так говорили когда-нибудь, да, то значит то значит, вы с этим сталкиваетесь. Так, друзья, я сейчас прошу вас никуда не нажимать, а постоянно у меня всплывают какие-то э, сообщения о том, что кто-то запрашивает разрешение на э, голосовую связь. Ничего, пожалуйста, лишнего не нажимайте, старайтесь да, этого не делать, потому что у меня всплывают оранжевые сообщения, немножко они мне мешают. А, далее, друзья, что они еще... Они еще, знаете, что спрашивают? Они спрашивают, так, подожди. Это опять, что ли, какая-то сетевуха? Я ни в какую сетевуху не хочу, говорят они нам. Кому когда-нибудь про сетевуху говорили, поставьте циферку 4 в общий чат. Кто вам, если вам говорили, когда-нибудь про сетевуху, пос... о, побежали, побежали, побежали. Да, комната реально крутая, потому что она очень быстрая. И в той комнате, в которой я обычно работаю, реакция не такая быстрая. Круто. Я сейчас, да, тогда обращу на нее внимание реакция мгновенная великолепно, друзья! Так, вот у меня приятная новость. Благодаря автоклубу сегодня раз и навсегда вы решите эти проблемы. Раз и навсегда, и это не самая главная проблема. Знаете какая самая главная проблема в звонках Вот как вы думаете какая самая главная проблема со звонками? Пока вы мне ставите ответы в общий чат, я пока как раз таки попью свою чашечку кофе, а она у меня очень даже большая вот такая вот она у меня. Поэтому как вы думаете, друзья, вот ваше мнение, какая главная проблема со звонками? Ольга, ну как вы так могли сделать? Вы сразу угадали. Конечно, перебороть себя. И я вам могу сказать одну простую вещь совершенно верный ответ. Конечно, конечно. Главная проблема со звонками что мы не можем начать их делать. Когда мы начинаем их делать, когда мы перебарываем себя, мы выигрываем, и я вам сегодня решу эту проблему раз и навсегда. Вы сможете сегодня начинать делать звонки. Знаете почему? По одной простой причине: у вас будет план, алгоритм, пошаговый пошаговый алгоритм четкая схема как делать звонок пункт 1 пункт 2 пункт 3 пункт 4 пункт 5 пункт 6 пункт 7 то есть 7 пунктов 7 до да, в том звонке, который мы сегодня разбирать будем там 7 есть еще один звонок там 6 у меня пунктов но это не сегодня татьяна да и это тоже верно Наталья Куклина, вот вы это так выражаете, а большинство людей выражают отсутствие текста так. Я не знаю точно, что говорить, поэтому я боюсь звонить. Вот так это выглядит. Я не знаю. Новички, знаете, когда домой приходят, они такие думают, так, а что ж я людям говорить буду, я же точно не знаю, что делать. -то. Людям нужны простые, понятные, четкие схемы, которые позволят им идти по плану и достигать результата. Бинго! Вот чему мы с вами сегодня будем учиться. И я вам нужен, друзья, не для того, чтобы говорить, какой я умный, какой я красивый, какой я там талантливый, абсолютно не для этого. Я вам нужен для того, чтобы сказать одну простую вещь. Как это делать? Потому что я уже последние 15 лет каждый день делаю звонки. Последние 15 лет я каждый день рекрутирую людей, делаю звонки. Я делаю это постоянно, с огромным удовольствием, и я с вами поделюсь. Поэтому, друзья, приготовьтесь, нас с вами сегодня ждет много-много-много-много-много-много всего очень-очень интересного. А мы с вами сегодня занимаемся волшебными звонками. татьяна ответ на ваш вопрос ответ на ваш вопрос заключается в следующем я не ищу людей которым нужен только продукт я ищу людей только которые интересуются бизнесом поэтому я вас буду обучать людей искать людей которые интересуются бизнесом и друзья так а скажите пожалуйста марианна напишите мне сейчас вы наверняка меня слушаете а где здесь банить людей которые негативят где здесь банить вот как куда нажать нужно чтобы забанить человека раз и навсегда в комнате вот, мне было потом на других вебинарах на так настройки Настройки сейчас, да, сейчас, да, узнайте, пожалуйста, где здесь бан, потому что есть неадекватные люди, которые вносят негатив, и мне нужно будет от них избавляться. Значит, смотрите, друзья, если я вижу, что человек банит, Ой, человек постоянно негативит, постоянно вносит какую-то а, такую волну критики, да, а, волну а, отрицания, волну недовольства: а, то, друзья, к сожалению, мне нужно с ним расставаться, потому что этот человек, как правило, не меняется, а группа группе он доставляет дискомфорт, неудовольствие, потому что здесь большинство людей пришли на позитиве. А, скажите, пожалуйста, друзья, кто здесь на позитиве, поставьте циферку 7 в общий чат, кто на позитиве и кто настроен очень позитивно. Семерка, Ах, вижу, вижу вижу вижу. да вот есть здесь один человек который уже у меня кандидат на вылет у него уже два предупреждения есть это надежда да надежда если вы еще разочек что-то негативное напишите в общий чат то третьего китайского предупреждения не будет было второе китайское предупреждение я вас баню а вы на меня не обижаетесь мне не нравится как вы себя ведете если вы будете продолжать себя вести таким же образом мы с вами расстаемся раз навсегда и больше никогда не встретимся я надеюсь так а нажать на оранжевый кружок нажать на оранжевый кружок так где у нас а теперь найти бы оранжевый кружок вот ладно я его поищу пока ну а мы с вами тихонечко пойдем дальше так а скажите пожалуйста друзья а кто согласен что тем а напротив фамилия ага. Единственная проблема, Марианна, нет у меня оранжевого кружка. <с> у меня нет оранжевого. Дальше будете банить. Вы, я вам буду говорить, кого банить, а вы уж баните, пожалуйста, потому что нам нужно от негативных людей... Да, да, все, мы наверное, договорились. Вот, все, отлично. Ну что, друзья, идем дальше, тихонечко, идем дальше. А, сразу хочу сказать, давай, у меня на самом деле а, причин для бана. Давайте вначале немножечко правила игры на бережку об, об, обсудим, чтобы вам было комфортно, мне было комфортно. А, я парень строгий, суровый. Со мной особо меня строить и говорит мне, какие клипы ставить или что мне делать. То есть я вас сразу предупрежу, что со мной такие вещи не прокатывают, потому что я слишком себя уважаю, чтобы выполнять здесь инструкции, которые мне скидывают в общий чат. Вы уж меня простите. Поэтому, друзья, слушаем те клипы, которые есть, получаем ту информацию, которая есть, и даем тот позитив, который у вас есть. А это первая просьба, да? А вторая просьба – это негатив. Меня негатив не устраивает. Меня устраивает только позитив. Да, Ренат, это вам такой намек, но это не предупреждение просто на будущее. Я вижу, вы позитивный, просто вам что-то Бритни Спирс не приглянулось. Ну, а мне вот она нравится, красивая блондинка. Да, поэтому я ее и ставлю, простите, за такое вот, да. И поэтому, да, негатива не допускаем. Вот как только появляется негатив, сразу от него избавляемся, как от, просто как от раковый опыт которая может разрастаться нам он не нужен с вами ни вам ни мне поэтому я думаю вы со мной согласны мы будем от этой болезни лечиться дружно да там а о чем вы не начинаете а где начало ты да что это такое вот это вот все сразу как бы да сразу в топку, в топку сразу же, мгновенно. Вот, да, Елена Гапонова, вам в Луганске точно нужен позитив, потому что вы такое пережили за последние годы, что мама не горюй, мало никому не покажется. Вот, ну что, идем дальше. Материалы у нас сегодня с вами и много, и немного, работаем примерно плюс-минус пол полтора часика, настраивайтесь на такую нормальную работу, то есть это не 15-минутный вебинар, а не 30-минутный, здесь нужно будет тренироваться. И у меня к вам вопрос, друзья, скажите, пожалуйста, дорогие мои почему называют дорогие мои? потому что здесь автоклубовцы автоклубовцы это ну люди которые мне во многом близки во многом понятны, потому что я с автоклубом уже год работаю я с огромным удовольствием с вами работаю да друзья скажите мне пожалуйста такую одну простую вещь вот у меня вот что очень интересно кто хочет получить от этого вебинара максимум. Вот давайте поставьте девятку, цифру 9 в общий чат. Те люди, которые хотят получить максимум. Ой, как быстро пошло. ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Я все никак не привыкну к этой комнате пока. Ага. Понял, понял, понял. Отлично большинство людей хочет получить здесь девятку это великолепно то есть получить максимум у меня для вас есть инструкция друзья если вы хотите получить девятку то есть на максимум позитивного эффекта от этого вам нужно будет отрабатывать друзья вам нужно будет отрабатывать давайте я вам немножечко расскажу как это будет выглядеть я буду давать вам задание вам будет их выполнять не хотеться, я вам сразу говорю: я знаю, я сам такой же, как вы. Вам будут приходить задания, вам будет выполнять их не хотеться. Вы будете сопротивляться, вы будете говорить: мне это не надо. Но нужно идти и выполнить их, потому что если вы будете выполнять мои задания бинго! Вы будете получать больше результата. Кто согласен через себя переступать через не хочу, через не буду, и делать задание поставьте пожалуйста циферку 7 в общий чат кто согласен цифру стык вижу что да вижу что подавляющее большинство круто круто мне это очень приятно спасибо огромное большое спасибо вам огромное спасибо благодарю да ага Замечательно. Друзья, все, мы договорились. Я это воспринимаю как договоренности. Мы с вами договорились, я полностью согласен. Итак, коллеги, давайте мы с вами поговорим о волшебных звонках. И первое, с чего я начну, друзья, я хочу вам рассказать одну интересную вещь. Я хочу вам сказать, что рекрутинг – это навык. Навык. А навык это то, что может освоить любой желающий при наличии воли и терпения. То есть, друзья мои, если вы занимаетесь бизнесом автоклуба, запомните одну простую вещь. Успеха добиться может каждый, кто имеет желание. Каждый, кто имеет желание, может добиться успеха. И рекрутинг это навык то есть все что вам нужно вам нужно понять зачем вам это делать что вы хотите делать и как вы будете это делать все друзья у кого хорошо со звуком давайте мне обратную связь плюсики поставьте у кого все нормально со звуком Ага, вижу что у большинства все хорошо я тогда сейчас знаете что сделаю я вас попрошу друзья немного тормозит вот друзья вот а у меня идеальный интернет. У меня очень хороший интернет. У меня все в порядке. У меня на моем компьютере все окей. Ага, что-то происходит. А, да, все, понял. Да. Ну, вот, к сожалению, это не ко мне вопрос, потому что у меня ничего не меняется. Давайте договоримся с вами вот о чем. У большинства нормально, я так понимаю. Видимо, у кого-то просто, где интернет э, хулиганит, там чуть хуже. Давайте с вами вот о чем договоримся, друзья. Давайте договоримся, что если у вас что-то меняется, что-то начинает тормозить, хуже работать, что-то начинает хуже себя вести, перезаходите в комнату, перезаходите в комнату или перезагружайте, обновляйте страницу. Кто понял меня сейчас, что нужно делать, когда вы... Да, ага... Когда много в чате, тогда тормозит о как интересно. А, кто считает, что это так? А, у ну, нас немного в чате, нас всего-то 232 компьютера, это не так много, мы можем гораздо больше. Вот когда 2000 компьютеров будет, вот тогда у нас будет нормально. А, друзья, ага, это так вы говорите, да? Ну, не знаю, может быть... Но кто согласен, что лучший вариант это самому у себя что-то сделать, чтобы там максимально поправить ситуацию. Поставьте плюсики, кто будет перезагружаться или перезаходить, чтобы реально слышать. Ага, все, вижу, плюсики пошли, договорились тоже. Ну все, отлично. Друзья мои, рекрутинг это не талант, это не способности, это не обладание красивой внешностью или харизмой. Нет, нет, нет, нет. Это навык. Вот скажите, пожалуйста, друзья, вот такой вопрос у меня к вам. Скажите, пожалуйста, мне, ответьте на него. Будьте добры. Как вы считаете, друзья, вот, кстати, да, действительно. А кто из присутствующих умеет водить автомобиль? Поставьте, пожалуйста, циферку 8 в общий чат. В общем, кстати, поставьте 8. Ой-ой-ой, сколько людей умеет водить автомобиль? Ага. Отлично. Большинство. А кто из присутствующих не умеет водить автомобиль, поставьте циферку 1. Циферку 1. Ага. Ага. Ага. Если такие. Так вот, друзья, вот сейчас вопрос для тех людей, которые под циферкой 1 те, кто под циферкой один для вас вопрос скажите мне пожалуйста дорогие мои коллеги дорогие уважаемые мои друзья у меня к вам такой вопрос скажите мне пожалуйста а если я вам дам тысячу долларов и скажу что я дам вам еще три долларов если вы в течение месяца выучите как водить автомобиль кто из вас выучит вождение автомобиля кто сможет это сделать а Евгения вы уже сможете ага я вижу девушки да и Анна говорит что сможет Галина может все могут оказывается а, Людмила говорит я даже пилотировать научусь самолет или яхту даже научусь пилотировать великолепно вот друзья знаете почему потому что это может каждый каждый каждый Рекрутинг может каждый. Запишите у себя в тетрадке, пожалуйста. Рекрутинг может освоить каждый. Любой человек может освоить рекрутинг. И сегодня мы с вами, дорогие, мои, этим займемся. Конечно, конечно. Итак, давайте поговорим, а из чего этот рекрутинг состоит. Из чего он состоит? Ну, конечно, из поиска. Это теплый рынок, это наши знакомые, вы наверняка рекрутировали своих знакомых уже. Друзья, а давайте-ка мы проверим, как вы их рекрутировали, хорошо? Давайте-ка мы прямо сейчас это проверим. Ну-ка возьмите-ка свой сотовый телефон сейчас. Возьмите, возьмите свой сотовый телефон. Кто взял свой сотовый телефон, поставьте плюсик в общем, сейчас, чтобы я видел, что вы уже с телефоном сидите. Так, взяли. Открываете, смотрите, какой раздел открываете на телефоне раздел контакты. Вы знаете, где у вас контакты, вспомните, где они у вас находятся. Контакты. Ну, там, где список телефонов друзей ваших и знакомых. Открыли. Поставьте плюсик, пожалуйста. Не плюсик, знаете, а что поставьте? Шестерку, шесть. Поставьте. Те люди, которые контакты открыли. Вот я открыл контакты свои. Вот у меня контакты. Вот. Вот, пожалуйста, вот мои контакты открыты. Алексей Царикевич первый, да? Ага, открыли контакты друзья посмотрите пожалуйста на первого человека который там написан самый первый самый самый самый самый первый кто там написан? Да? вот кто Ну, скорее всего буква а или цифра какая-то там у вас стоит и поставьте пожалуйста циферку 5 те люди у которых у которых вы, э, ситуация такая, вы еще не приглашали в автоклуб этого первого человека в своем списке контактов. Вот честно, положа руку на печь, ой, на сердце, да, у кого реально первый в вашем списке контактов еще не приглашен? Ребят, теперь посмотрите, сколько пятерок. Посмотрите, пожалуйста. О, о, о, бегут пятерки, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. бегут. Друзья, отсюда делаем вывод. Вы рекрутингом-то еще заниматься на 100%-то не начали. Вы теплый рынок еще нормально не проработали. Я понимаю, конечно, что у кого-то там человек, которого вы не хотите приглашать. в У кого-то еще какая-то ситуация. Друзья, все понимаю, но факт остается фактом. Мы просто взяли одного человека из вашего списка знакомых. Одного. И оказалось, что вы его не приглашали. Работайте с теплым рынком, рекрутируйте людей рекрутируйте человека приглашайте его второе рекомендации это мой любимый подход я надеюсь что мы с вами когда-нибудь обсудим как набирать себе контакты по рекомендациям лучшие рекомендации я ничего для себя не вижу самый бесплатный самый легкий самый быстрый самый предсказуемый способ работы Третий подход – ситуативные холодные контакты. Сидите в самолете, сидите в поезде, сидите в такси, сидите где-то еще, в театре, в кино, сидите в очереди в Сбербанке. Неважно. И хоп, разболтались с человеком, технично взяли у него номер телефона и настроили его на дружбу и созвон. У меня есть пошаговый алгоритм из 9 пунктов. Я могу вам его показать. 9 пунктов вы в любом месте сможете делать холодные контакты. Вы в любом месте сможете знакомиться с людьми и делать так, чтобы они вам давали номера легко и просто. Там четкий алгоритм, вы его выполняете, у вас холодный контакт в кармане. Крутая технология, можно новичков научить, они начнут пробовать, у них начнет получаться. Они будут радоваться вас благодарить. Это вам будет для работы на будущее. Да? поэтому холодный контакт это тоже очень круто И есть еще целенаправленные холодные контакты и объявления, но в последнее время они гораздо хуже работают. Я ими вообще не пользуюсь, это не мои методы. Просто а, поставил вам их для того, чтобы вы знали, что такое тоже в природе существует. Могу научить, потому что раньше так работал. Но это если вы совсем а, сетевые отморозки, вам нужно совсем-совсем, ну как бы это жесть, вам нужно. Да? Я не рекомендую, потому что я не знаю, я сам такой ленивый, как бы вот мне вот удобнее, чтобы люди были готовы уже, чтобы все было подготовлено комфортно приятно вот я больше за рекомендации за холодные контакты честно сказать, я вам скажу честно да. с незнакомыми людьми работать мне лично комфортнее всегда было поэтому рекомендации холодные контакты пункт 2 пункт 3 но в любом случае в любом случае как бы ни появились у вас контакты телефоны до да? познакомились вы с ними или по рекомендациям вы их нашли или это теплый рынок неважно в любом случае придется делать звонок поэтому нам с вами нужно освоить звонки и конкретно друзья мои сегодня мы с вами обсуждаем один из ключевых классических видов звонка а бывает их на самом деле у меня лично два. Первый звонок — это звонок знакомым. Второй, кстати, по ситуативным, холодным контактам, когда вы познакомились с человеком, он сюда же идет. А второй звонок — это звонок по рекомендациям. Это когда вы взяли рекомендацию, взяли номер другого человека и прозваниваете номер. Но сегодня мы с вами работаем по звонку номер один. Звонок знакомым и звонок по ситуативным, холодным контактам почему по нему? потому что это базовый звонок потому что ему нужно научить своих новичков в первую очередь потому что когда к вам в автоклуб в команду пришли люди то новичка нужно научить в первую очередь звонить его друзьям потому что ему нужно начать рекрутинг со знакомых с незнакомых это ему будет тяжеловато сделать а со знакомых лучше и поэтому мы сначала учимся с вами делать звонки знакомым. А может быть потом когда-нибудь, если у нас с вами все получится, если мы друг другу понравимся, то может быть когда-нибудь мы в будущем и э, э, узнаем звонки по рекомендациям, и технологию работы по рекомендациям. Она мне дико-безумно нравится. Я вам могу сказать, это моя любимая технология работы. Поэтому я буду рад вам помогать, подсказывать. И вообще, друзья, скажите огромное спасибо э, автоклубу за то, что... Э, мы с вами сегодня работаем, потому что вообще обычно мои вебинары ну, стоят определенных денег. Да, то есть, у меня вы сами многие знаете, что у меня вебинары дорогие. Что вебинары мои платные в основном, да, и там собираются да, десятки, сотни людей, то есть совершенно спокойно, да, да. Поэтому это надо сказать огромное спасибо руководству администрации автоклуба. И, соответственно, поблагодарить их за это. Да, да, спасибо огромное. Итак, друзья, ну что, давайте тихонечко. Мы с вами поехали, да, тихонечко, тихонечко. Итак, давайте мы с вами вот о чем поговорим Мы с вами сегодня, нам нужны алгоритмы Я уверен, что вы пришли сюда с какими-то скриптами, шаблонами Давайте тихонечко начнем, Мы уже говорим об этом да? И начнем мы вот с чего, друзья Цель звонка знакомому да? Какая же у звонка знакомому цель мы с вами сегодня разберем Задача, время звонка и лучшее время в графике Итак, друзья, напишите это же прямо точно так же а, прямо сейчас. Какая цель, какая задача, какое время звонка и лучшее время в графике. А, Итак, друзья, а, запишите, пожалуйста, у себя в тетради это не в чате. Цель и вы пишете ваш вариант цели, задача и ваш вариант задачи, время звонка и ваш вариант времени звонка и лучшее время в графике и ваш вариант лучшего времени в графике. А, я хочу друзья вас попросить у себя в тетради лучшее время в графике я вам объясню что такое это в какое время дня лучше всего делать звонок внимание те кто у меня уже учились те кто уже у меня учились я вас прошу друзья вот это вот вот это вот все да а, пожалуйста вы не выкладываете в чат, потому что нам нужно, чтобы это делали те люди, которые этого реально еще не знают на 100% наверняка, а только предполагают. Поэтому те, кто у меня были на вебинарах по звонкам, вот, например, Антонина Нестор, да, я вас попрошу, как вы, точно не, не, не выкладывайте этого в чат. Вот сейчас, пока мы делаем это в тетрадях, да, а потом я вас спрошу, буквально даю вам минутку подумать так спасибо огромное друзья вы большие молодцы благодарю вас Все великолепно что вы уже наверняка что-то написали давайте поговорим про цель какая цель звонка давайте поговорим про цель какая у звонка цель напишите мне пожалуйста цель звонка назначить встречу я уже увидел пригласить на встречу общий чат пожалуйста а, так Пригласить в автоклуб, назначить, ввести бизнес, Господи, да. Я вижу, да. Мне нужно тут поработать, будешь встретиться, пригласить на встречу. Ну, вы его пригласили на встречу, а он не пришел. Приглашение не означает, что человек, э, человек придет. Сколько раз вас куда-то приглашали какие-то мероприятия, и вы не приходили. Стал партнером Елена. Ой, -ой, -ой, Ой, спросить как дела. Алло, как дела на работе? Как дела на работе? Хорошо? Ну все, давай, пока. Хорошо, вот цель выполнена по-вашему, да. Привлечь партнера это как, Елена? Я не совсем понял. Что значит привлечь партнера? Пообщаться, попить чаю по телефону. Ой, господи. Да, ребята, мне интересно читать общий чат. Это действительно забавно. Пригласить на чай? А понятно. Ага, а когда вы его пригласите на чай, там вы его начнете трамбовать автоклубом, я так понимаю, да? Замечательно, он придет и подумает, отлично, приглашали на одно, а начали делать другое, отлично просто, спасибо огромное, очень-очень-очень он будет вам доверять после этого. Убедить, что можно покупать дешевле? Ну да, на это примерно полчасика уйдет. Как раз по телефону можно поговорить. Узнать, в чем выявить потребности, Галина Литвинова. Молодец. Конечно же, это неправильно. Никакие потребности выявлять его не надо. Мы их так все знаем. Интрига, интрига. Узнать, как дела. Да, узнать, как дела. Алло, как дела? Хорошо? Все, пока. Вы узнали, как дела. Цель достигнута. Предложить послушать о том, как сделать свою жизнь лучше. А он что? Он, он скажет, знаете, а я и так неплохо живу. Я ей, да, я зарабатываю 25 тысяч, но ну и что? Я и нормально живу? А что, у Ленки-то хуже, чем у меня? Да, сдаетесь, да? Вот ни, ни одного правильного ответа, к сожалению, я не услышал, друзья. Ни одного. Да, так, так, так, так, так, так, озвучить цель, пригласить на переговор. Ага, сдаемся. Напомните себе, узнать, что они. Андрей, это не цель, это средство достижения цели, это нужно, вы правильно пишете, но это не цель звонка. Нет, Наталья Евгения, нет, не назначит встречу. Заинтриговать тоже нет. Вот хоть убейтесь, не соглашусь с вами. Не назначение встречи. Вот не нравится мне назначение встречи, потому что назначить встречу, это не значит, что он на нее захочет прийти. Это вы просто ее назначили. А не значит, что он на нее пойдет. Вот в чем проблема. Давайте так. Мучить не буду, вам показываю все. Показываю все. Цель, цель. Договориться. Вы скажете, а я же это имел в виду? Нет, друзья, вот если вы этого не написали, значит, нифига вы не это имели в виду. В семантике слов очень важна точность. Лингвисты, филологи, наверняка меня сейчас поддержат, если кто есть. Договориться о встрече, конечно. Договориться, ну, договориться, но... Но назначить встречу и договориться о встрече – это две большие разницы, как говорят в Одессе. Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы вы назначали встречу, вы договариваетесь встречу. встречей. Знаете почему? Потому что, когда вы говорите «я назначаю встречу», это означает «одна сторона здесь». Одна назначающая сторона. А когда вы говорите, мы договариваемся о встрече, это две стороны уже. Это уже две стороны пришли к общему решению. Вот здесь путать не надо. Поэтому, друзья, договаривайтесь, договаривайтесь, договаривайтесь. А вот задача – это заинтриговать. Задача – это заинтриговать. Что такое заинтриговать и вопрос к вам. Чем заинтриговать отличается от заинтересовать? В чем разница заинтриговать и заинтересовать? Давайте разбираться подробно. В чем разница заинтриговать? Казалось бы, такая мелочь. Что я к словам цепляюсь, думаю, сейчас многие. Что этот санник к слову при... привязался? Мы же то же самое имели в виду. Нифига. Не то же самое имели в виду, когда не то же самое, <coughs> не то же самое написали. Да, слова важны, имейте в виду. Ольга. Неполная информация – это, наверное, не совсем точное определение, опять же. Практически полное отсутствие информации. Да, Валентина Рыбалка и, соответственно, Анна Хворостова, наверное, я к вам больше, да, больше присоединюсь, скорее. Это напустить туману. Вот, пойм... вот давайте я вам сейчас приведу пример интриги мадридского двора интриги мадридского двора что это такое Интриги мадридского двора это, ну, это такое устойчивое словосочетание это о той атмосфере которая царила в мадридском дворе интриги что-то там непонятное Наталья Куклина из Мегиона, пожалуйста, не пишите, пожалуйста, вот это вот все. Если вы убеждаете человека по телефону, что у нас экономия семейного бюджета, то значит у вас крайне малое количество встреч. Наталья, Подтверждение моих слов не в общий чат, а, а просто скажите, сколько конкретно у вас было встреч вчера, вчера и сколько назначено сегодня. Если у вас меньше трех встреч в день, то, скорее всего, причина того, что вы занимаетесь по телефону не тем. Никого не нужно ни в чем по телефону убеждать. Не пишите, пожалуйста, в общий чат сейчас, а послушайте лучше меня, потому что я 15 лет этим занимаюсь. 15 лет, Наталья. Я хочу, чтобы у вас получалось лучше. Я хочу, чтобы у вас. Да, Ольга Мамыкина, не торопитесь, сейчас вы все получите. И Татьяна Георгиева тоже не переживайте. Смотрите, задача заинтриговать, то есть напустить туману туда. А время звонка 3 минуты. Если ваш звонок длится больше 3 минут, это значит, что вы просто-напросто спонсор сотовых операторов. Вы просто-напросто проплачиваете сотовых операторов, которые на самом деле зарабатывают на том, что вы не умеете делать звонки. Вот и все. Больше трех минут – пустая трата времени. Пустая трата времени. И лучшее время в графике – то время, в которое у нас идет сейчас вебинар. Почему? С 10 до 12 объясняю друзья я за 15 лет перепробовал все виды времени которую которую друзья вот ольга опять же мясникова еще раз вот вы цепляете на бесплатную доставку продуктов на что угодно вы можете цеплять людей друзья это не тот подход который пользуюсь я при построении бизнеса а моя структура ну скажем так это это много тысяч человек скажем так и она растет каждый день Каждый день в мою структуру присоединяется 20-25 человек. Каждый день в мою структуру по статистике... Вот, представляете, я вот, вот, вот с вами сижу, разговариваю, а в это время в мою структуру присоединяются люди. Кто бы также хотел? 20-25 человек каждый день. Статистика улучшается ежегодно. Я веду ежегодную статистику, я знаю свои цифры, я могу все это подтвердить. Кто хотел также, чтобы вы сидели, вебинар слушали, проводили, а в это время в вашу структуру добавлялись люди 20 человек, допустим, структуру пришло хотели бы также да это хорошая статистика да все хотят очевидно светлана я с вами полностью согласен а так вот друзья если хотите то тогда послушайте пожалуйста как я это делаю чему я обучаю своих новичков я не про какую бесплатную доставку продуктов не говорю ни про что не говорю я Просто делаю то, что я вам сейчас покажу. Попробуйте, друзья. Попробуйте. Я буду рад, если у вас все будет получаться. Оно будет, я вам обещаю. Так вот, смотрите, можно звонить, в принципе, с 8 до 10. Но народ сонный. С 8 утра до 10, если вы им звоните, они сонные. Они... Алло, да, о, да. Если вы им звоните с 12 до 2, они едят в это время, это обед, большинство людей ест в это время, или уже голодные, или уже поели себя, вот такие, вот они уже ничего не соображают, у них желудок работает, у них мозг отключился. Если вы им звоните с 3 до 4, до 5 они уставшие уже они уже хотят домой они уже на работе пытаются ехать домой они уже смотрят на часы они уже нервничают они уже злые если вы им звоните с 5 до 7 они чаще всего либо в дороге либо в пути либо в магазине продукты покупают они чем-то заняты а если вы звоните им с 7 до 9 то они в это время с семьей с детьми с мужем мужа кормят или жен, жену обнимает там сериал смотрит там дела доделывает какие-то чем-то занят дома уже да а если вы звоните после 9 то это неприлично уже по этикету многие люди будут раздражены что им звонят в это время например я если мне звонят после 9 то я, я извините к этому отношусь достаточно критично я могу работать после 9 но тогда посчитаю нужным и это ну скажем так не лучший вариант да мне звонить после 9 а мне лучше отправить голосовое в WhatsApp, ну, как бы но ну, ни в коем случае да это как бы но ну, это неприлично считается по этикету вообще а, поэтому друзья с 10 до 12 оптимально они сытые помытые они уже раскачались они уже проснулись еще не проголодались еще не поели они на, в нормальном состоянии находятся вот идеальное время для звонка попробуйте в это время звонить я уверяю это будет лучшая статистика которую вы когда-нибудь видели да да уже основные дела уже все разгребли детей в садику отправили Мужа спроводили на работу. Многие на работе в это время сидят да, потому что в это рабочее время. Но это время оптимально на работе, потому что обычно гемор на работе с 9 до 10, когда пришел и в дела включаешь, тогда уже немножко все устаканил, уже как бы более свободнее, можно поговорить три минуты по телефону. И поехали! Давайте скрипт изучать. Наверняка вам сам шаблон интересен, да? Вам наверняка хочется узнать некий алгоритм, но давайте его узнаем вместе. Я для этого к вам сегодня и пришел. Смотрите. Приветствие, представление, вопрос о времени, растопка льда, интрига, сколько комплимент, назначение встречи и завершение разговора. Друзья, даю одну минуту на то, чтобы вы сейчас это переписали. Кто полностью переписал в тетрадь себе, обратите внимание, делайте конкретно и точно, как я вам говорю. Переписываем в тетрадь. Когда перепишите, я вам расскажу, почему я требую такой точности выполнения моих инструкций. Это не потому, что я какой-то там тиран или деспот, и вот топую ножку, и делайте, как я сказал. Нет, вовсе не поэтому. Перепишите, пожалуйста, потом объясню, зачем. Ставьте циферку 5 в общий чат те, кто переписали. Когда наберем достаточное количество циферок 5, мы продолжим с вами. Поехали. Ну, я вижу, что вы большие молодцы, а теперь объясняю, зачем переписывать-то это нужно. Объясняю, когда мы на психологии, я психолог по образованию, у меня высшая психологическая, когда мы на психологию приходили на первый курс, нам на первом курсе сразу преподаватель первого курса приходит такая, знаете, такая самая авторитетная, которая в психологию самый важный предмет вела, да, вот, ну, то есть основу основ для психолога. Вот она выходит такая, и примерно на, на 4-5 лекции она такая говорит, «Ребят, кстати, у меня на моих зачетных экзаменах, знаете, как я отношусь к шпаргалкам?» Мы такие, слушаем ее все внимательно, слово «шпаргалки», оно для нас важно, первокурсники, думаем, как готовиться к сессии. Она такая, «Знаете, как я отношусь к шпаргалкам?» говорит, «Пишите шпаргалки обязательно!» Мы такие, «Как это?» Все наоборот же говорят, что за шпаргалки жестокое наказание будет, да, расстрел э, и все, и, и э, без прав, и 10 лет без права переписки. Ну, это расстрел по большому счету он так назывался в 1930-х годах при нашем любимом Иосифе Свердловичем. Вот. Э, 10 лет без права переписки, ему такие, «О -о -о -о -о мы такие в шоке, как это она нам разрешает? оказывается она говорит переписываем переписываем и это перекодирует информацию у нас в голове благодаря этому благодаря этой перекодировке информации мы с вами можем зазубрить выучить и усвоить материал намного качественнее чем когда мы этого не делаем поэтому друзья пишите пишите план звонка Приветствие, представление, вопрос о времени, растопка льда, интрига, сколько комплиментов, назначение встречи, разрешение разговора. Сегодня будем разбирать этот план звонка обязательно, но я смотрю, что время неумолимо, и я так думаю, знаете, что, что может быть даже, может быть даже... Я попрошу вас, а материала много, а нам, у нас сегодня первый вебинар, мы с вами, скажем так, знакомились только со многими, с большинством, да, поэтому, может быть, даже нам придется разбить это на два вебинара, чтобы я не торопился и не по верхушкам, а нормально вам дал материал. Кто за то, чтобы получить нормально материал и нормально его усвоить, но лучше еще один вебинар получить дополнительный, кто согласен со мной, что в этом есть логика. Чтобы, потому что у многих, наверное, сегодня... Да, спокойно, Валентина, да-да-да. Да, Да, потому что этот материал серьезный, там проработка. Все, большинство согласно. Ребят, давайте тогда, чтобы не усложнять нам жизнь, сразу договоримся, завтра в 10 снова встречаемся, завтра в 10. Оленька, солнце мое, запись тогда вас будет спасать. Запись вам поможет, не переживайте, запись всем дадим обязательно, конечно. Автоклубовцы все запись получите, кто не сможет. А кто сможет присоединять вживую, оно, конечно, лучше. В 10 по Москве, да. Ссылка та же самая, что сегодня, нам ничего менять не надо. Конечно, все, все согласны, большинство согласны. Если у кого-то не получается, друзья, ссылочку послушайте на запись, получите, и дома в онлайн-режиме уже как бы сами вечером проработаете. Но только так же, как вот вживую, надо садиться и прорабатывать. Завтра в 10 мы с вами утверждаем, что мы встречаемся на втором вебинаре. Чтобы я вам закончил. Сегодня начинаем первую часть плана звонка, а завтра отрабатываем. Вот, э, да, по Москве, 10.00 по Москве, 10 утра, как сегодня, ничего не меняем, как сегодня, чтобы нам с вами было понятно, комфортно. Все, договорились, дорогие, и я не нервничаю и не испытываю угрызение совести, и вам хорошо, потому что вы получите полноценный, качественный контент. Сегодня у нас, понимаете, мы много времени потратили на правила, на знакомство, первый вебинар, ничего не поделаешь без этого никуда. Завтра, завтра, завтра, завтра, завтра 10.00. Про 24 пока забудьте, про него ничего не говорим, ничего нет. Завтра 10.00. Завтра 10 00. Кто понял, завтра 10.00. Поставьте, пожалуйста, завтра 10 в общей час. Вот я вам сейчас покажу пример. Смотрите, завтра 10. Все. Ой, Антонина, спасибо большое. Завтра 10. Да, да, да, да, да. да Все, вижу, большинство уловили. Все, отлично, спасибо. Завтра стоп у Тимура. Поехали, давайте быстренько идем, друзья. Приветствие. Так, подожди, здесь сразу растопка льда пошла. Я про первые три пункта рассказывал. Пишем, пункт первый, приветствие. Я с вами сейчас буду тренироваться. Да. Итак, друзья, «Приветствие» пишем пункт, отдельно его выделяем и пишем в тетради «Приветствие», пункт первый. Я сейчас ставлю на стоп-видео. А теперь, друзья, скажите мне, пожалуйста, слышно ли меня? Если меня слышно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Если меня слышно, поставьте «О, все, слышно» смотрите я поставил видео на стоп а теперь друзья я вам а, делаю пять раз здравствуйте говорю пять раз здравствуйте а вы угадываете в какой из этих пяти раз я улыбался еще раз повторяю я вам пять раз говорю здравствуйте вы по большому счету не видите никакой разницы во мне визуально потому что у меня стоит стоп на видео но я каждый раз, каждый раз буду менять что-то. Ну и каждый раз, вернее, я из пяти раз только один раз поменяю что-то. Я один раз скажу это с улыбкой. А вам нужно угадать, в какой раз я сделал это с улыбкой. Итак, поехали. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Поставьте.. Друзья, вы безошибочно угадали. Молодцы. Молодцы. Совершенно верно большинство угадало номер два. Номер два. Молодцы. Поздравляю вас. Запомните, друзья, человек всегда слышит, улыбаетесь вы или нет. И если вы улыбаетесь, у вас выше вероятность, что он к вам придет. Поэтому сегодня, каждый раз когда вы будете делать звон смотрите пожалуйста каждый раз на мое изображение на видео где оно застыло. вот так же, обнажив верхние зубы сушим зубы это называется вот так же вы улыбаетесь каждый раз когда вы говорите здравствуйте запомните друзья начало есть больше чем половина всего если вы вначале улыбнулись то вы, друзья мои, преуспели. А кто понял важность улыбаться вначале? И что улыбку слышно по телефону? Кто это понял? Поставьте плюсики. Поставьте плюсики, пожалуйста. Кто понял важность улыбки? Отлично. Улыбаемся, сушим зубы. Это очень важно, друзья. Сушим зубы. Все, я включаю видео обратно, я снова с вами. Представление. Смотрите, как это делается. Я вам сейчас показываю, вы будете меня повторять. зин дзынь Алло. Здравствуйте. Это Сана? Светлана. Да, это Станислав. Мы с вами познакомились, летели в самолете из Рио-де-Жанейро в Токио, да, да, да, да, да. Помните, это я. Ага. Замечательно. Все. И переходим сразу же к третьему вопросу. Опять же, обнажая верхние зубы и улыбаясь. Да, у вас есть, есть сейчас, и две минуты пообщаться со мной. Да, парочка минут. Ага, замечательно все. Ну давайте пообщаемся, раз есть. Отлично. Все, вопрос о времени. Это вопрос этикета. Это вопрос, э -э -э, вопрос э -э, воспитанности. Это вопрос деликатности, тонкости. Вопрос о времени. Вы спрашиваете, у вас сейчас есть пара минут пообщаться со мной? Отлично, замечательно. Да. Все, друзья. Вот эти три пункта вам сейчас нужно обязательно будет вызубрить. Вот эти три пункта нужно будет вызубрить обязательно. Итак, еще раз показываю. Сейчас пойдем тренироваться у зеркала. Будете смотреть на свои верхние зубы. Они у вас а, подсушиваются или не подсушиваются. Если они у вас не подсушиваются, значит вы их не обнажаете. Если вы их не обнажаете, значит у вас статистика вообще всегда падает. То есть это сто процентов. Вы ничего, не, вы можете верить мне, не верить мне очень все равно но ну, это это ваша проблема я вам говорю как надо делать Ну 15 лет практики ребят я наверное уже я выучил этому несколько десятков тысяч человек несколько десяткам тысяч человек я это вдалбливал чтобы они это делали и у многих пошли большие результаты по встрече я прошу вас делать это просто для вашего же блага поверьте мне друзья я заинтересован в ваших результатах потому что я работаю с автоклубом в партнерстве мне интересно чтобы у вас были результаты чтобы мне евгений щелканогов да по итогам сотрудничества сказал, стас спасибо огромное ты настоящий друг с тобой приятно иметь дело и как бы ты классно поработал люди получают результаты вот какой результат мне нужен поэтому друзья делайте это пожалуйста делайте улыбайтесь уже это поднимет вашу статистику еще раз показываю идем тренироваться Итак, дзы, -дзы алё а светлана ага, здравствуйте это станислав меня, да, да, да, вы меня, наверное, помните? Мы с вами познакомились. Мы с вами были на семинаре, да, синергия в Москве, да, да, да, да, да, да, да. Ага, сиди рядом, да. Светлан, есть сейчас пара минут пообщаться со мной? Замечательно, да, да. И после этого переходим к растопке льда, друзья. До этого не переходим. Итак, поехали. Людмила, да, действительно, если это не Светлана, то действительно, да. Я надеюсь, вы без меня как-нибудь догадаетесь, что делать, если это не Светлана. Итак, друзья, поехали. Работаем, друзья, работаем, отрабатываем пять раз. Пять раз. Пять раз отрабатываем эти три пункта. И обязательно следим за верхними зубами. Ну или там, что у вас есть. Вот так это может быть. Если зубов нет друзья если зубов нет или если есть что-то похожее на зубы но вы не уверены что это уже они вот, друзья то тогда запомните золотое правило сетевика работаем с тем что есть работа работаем с тем что есть делаем вот так простите итак друзья поехали работаем. даю вам на это две минуты Пять раз отрабатываем. О, тра, ба, во, Пять раз отрабатываем. А две минуты работаем, друзья. Итак, друзья, спасибо огромное. Кто это сделал? Признайтесь честно. Кто три раза отработал? Кто три раза отработал? Ага, молодцы, отлично, отлично. А теперь, наверное, вам интересно узнать, что такое растопка льда. Что такое растопка льда и как она работает? Давайте я вам немножко про это расскажу. А, Светлана Щекина 7 раз. Молодец, перевыполнила план, умница. А, растопка льда. Но перед тем, как я вам расскажу, что такое растопка льда, друзья, я задам вам провокационный вопрос. Провокационный вопрос. Провокационный вопрос выглядит следующим образом, друзья. Скажите, пожалуйста, чем на ваш взгляд отличается, отличается а, приятная романтическая ночь от изнасилования? Чем отличается приятная романтическая ночь от изнасилования? Ну-ка дайте ко мне обратную связь, как вы думаете? чем таким отличается прият по согласию но ну, вадим это очевидно эмоции другие удовольствия ну как сказать с плана Щекина? я бы поспорил расположение к себе добровольно ренат ренат при что-то интересно называется это прелюдия да? прелюдия что же такое прелюдия? да? давайте мы с вами подумаем, да, а, ощущениями, ужасом, <с> прелюдиями. Так, друзья, а, я вам скажу такую одну простую вещь. Так, у меня что-то тут очень много стало стрелочек а, гулять по слайдам, да, я так смотрю, Валь... наверное, тут Валерий Данилович, да, я так помню, еще одна стрелочка тут появилась. Опа, все, спрятались, все, разбежались. <с> Вижу, зато приятно, люди здесь с нами участвуют, слушают. А, прелюдия так вот друзья согласен я согласен с ответом со всеми вашими ответами но особенно согласен с ответом который называется прелюдия действительно а теперь друзья скажите пожалуйста поставьте циферку 4 в общий чат те люди которые слышали что сетевиков то есть представители сетевого маркетинга не любят в обществе слышали да я тоже слышал. согласен друзья а теперь у меня для вас новость есть а как вы думаете а за что их не любят больше всего сетевиков этих как вы думаете за что друзья нет их не за да, Ренат, вот Ренат наш человек, он ну, понял сразу идею. Ольга Самигулина, конечно, за изнасилование сетевиков не любят. Они ходят и всех насилуют. Они ходят и всех насилуют. Друзья мои, конечно, поэтому, дорогие мои, дорогие мои, наша с вами задача не быть такими сетевиками. Нам нужно быть другими, и поэтому мы с вами будем делать прелюдию. Это называется растопка льда. Растопка льда. В звонке это прелюдия называется растопка льда. Мы как бы, вот смотрите, когда мы звоним, как будто бы между нами стенка из льда. Но для того, чтобы пройти к нашему партнеру, пройти к нашему визави или к нашему собеседнику по телефону, нам надо этот лед растопить. Как это делается? Давайте разберемся. И для этого у меня для вас есть определенные технологии. Новосибирс Шевлякова, наверное, хочет нам провести вебинар. Сказать комплимент. Друзья, нет, сказать комплимент, когда вы начинаете делать слишком рано комплименты, например, на этапе растопки льда, то это выглядит, что вы что-то хотите от человека, и он начинает вам доверять меньше. Поэтому во время растопки льда мы комплимент не говорим. Итак, друзья, во-первых, это открытые вопросы. Я вам в общей части сейчас буду писать. А вопросы бывают открытые, закрытые, закры, закрытые закрытые и альтернативные это три вида вопросов альтернативные, открытые закрытые альтернативные если вы если вы а, занимаетесь бизнесом в сфере переговоров принципиально важно чтобы вы знали все три вида вопросов открытые, закрытые, альтернативные. Сейчас на этом этапе обучения мы с вами будем изучать только открытые вопросы, закрытые и альтернативные мы будем изучать в будущем. Открытые вопросы, открытые вопросы я вам сейчас буду подсказывать в чате. Открытые вопросы требуют требуют развернутого того. Ответа. Я вам пишу в общий чат. Открытые вопросы требуют развернутого ответа. То есть на них невозможно ответить «да» или «нет». «Да» или «нет» – это уже закрытые вопросы. Открытые вопросы требуют развернутого ответа. Поэтому открытые вопросы дают нам больше информации о человеке, больше информации о его состоянии, больше информации о том, что с ним сейчас происходит. Открытые вопросы нужны для растопки льда. Закрытые и альтернативные вопросы тоже будут нами использоваться, но на других этапах. На данном этапе мы учимся открытым вопросом. Как проще всего выяснить, открытый вопрос это или закрытый. Запомните, друзья, они начинаются со слов «Кто? Где? Когда? Куда? Сколько?» на чем зачем почему как вот это кто где когда куда сколько на чем зачем почему еще как кто, где, когда, куда, сколько, на чем, зачем, почему. Кто, где, когда, куда, сколько, на чем, зачем, почему. Очень просто запомнить. Давайте я вам немножечко расскажу секретик на эту тему, если вы хотите, конечно. Я ну, думаю, что хотите, потому что вам эта история запомнится. Вот, друзья, обратите внимание вот на что. Смотрите. Представьте такую вещь интересную Молодой мальчик, ну как юноша, да, 16 лет юноша, купил подзорную трубу, направил, принес ее домой, поставил около стены, не стены, а этого окна, направил на стену противоположного дома и увидел там в окне, что он там увидел в окне, как вы думаете? Как вы думаете, что он там увидел, дорогие мои? Училку Ага, интересно. Красоту. А еще что он мог там увидеть в окне, противоположного в подзорную трубу. Шестнадцатилетний парень. А? Красивую девушку, Людмила. Молодец. Девушку, Светлана, да. И не только девушку. А еще он там увидел и мужчину с девушкой. Ой. Ну, можно сказать, что природу он там видел, да, в том окне. Да, природу. Так вот, друзья, самое интересное, что он увидел там в окне? Он увидел мужчину и женщину. И, друзья мои, вопросы. Кто, где, когда, как, сколько, на чем, зачем и почему? Почему? Это открытые вопросы по отношению к этой истории. На какой вопрос вы бы хотели, чтобы я вам сейчас ответил? Кто, где, когда, как, на чем, зачем, сколько, почему, почему, да? Кто? Как, Ренат, как? Я ожидал от вас этого вопроса. Почему, когда? Так. Зачем? Ну зачем, да? Сколько, Илья на, да? отлично так вот друзья на самом деле рассказываю вам маленький секрет что там было то есть картинка представилась кто мужчина и женщина когда прямо сейчас на чем на столе зачем для получения прибыли что договор сколько, два раза, в двух экземплярах, а почему, потому что договорились, подписывают где, в деловом центре. Да? Подписывают договор в деловом центре. Вот как, еще как, да? как шариковой ручкой, Ольга. А, и еще можно сказать, чем, тоже шариковой ручкой. Так вот, друзья, вот это все открытые вопросы, они дают нам информацию отдают нам новое направление и вот сейчас друзья я хочу чтобы вы написали 2 два три варианта открытых вопросов которые вы можете задавать человеку по телефону когда вы ему звоните для того чтобы пригласить его и договориться с ним о встрече да, договориться с ним о встрече напишите у себя в тетрадях эти открытые вопросы ваши варианты давайте позанимаемся творчеством немножко ваши варианты давайте мы это поделаем итак друзья мои поехали пишем 2 3 варианта открытых вопросов для телефонного звонка а потом я вам расскажу мои варианты работаем в тетрадях друзья я уверен что вы написали я хочу вас попросить сейчас пару-тройку вариантов закинуть в общий чат, чтобы мы с вами посмотрели, я оценил эти вопросы и дал им свое суждение, скажем так, да, то есть, насколько они реально интересны и можно было бы их использовать. Дайте два-три, можете один написать, то есть, как вам удобно здесь, как вам комфортно. Где сейчас находишься, Юрий? Принимается на чем передвигаешься сейчас людмила по ситуации можно елена долгих нет это уже не прелюдия а это уже изнасилование началось у вас сколько необходимо сделать взносов каких взносов Елена? вы немножко наверное, не поняли вопрос вы задаете вопросы человеку чем сейчас занимаешься юрий принимается почему тебя уволили но ну, я не знаю насколько это широко распространенный вопрос как тебе твоя работа вообще да, людмила можно чем зарабатываешь да сейчас как зарабатываешь деньги галина можно где встречаемся нельзя. нельзя антонина потому что мы еще с человеком никакой встречи не разговаривали александр то же самое какие планы на отдых сейчас новый год кстати отличный вопрос можно использовать елена но от не подходит например для э, осени да как ты поживаешь можно как поживаешь где сейчас встретимся мы не можем сдать этот вопрос любой причине Ничего не рассказали мы только спросили если две минуты если две минуты да есть где сейчас встретимся как это то есть непонятно почему грустные? но ну, большинство людей не особо грустные где ты сейчас работаешь можно как жизнь а теперь запишите друзья 5 моих вопросов 5 моих вопросов которые я задаю смотрите первый вопрос как настроение? Как настроение? Второй вопрос. Чем сейчас занимаетесь? Третий вопрос. Вы где се сейчас находитесь территориально? Вы где сейчас? Третий вопрос. Четвертый вопрос. Производный вопрос. Что такое производный вопрос? Из ответов человека вы задаете следующий вопрос. Сейчас я вам покажу. Производный вопрос. Пятый вопрос. Объединяющий вопрос. Объединяющий. Вот пять моих вопросов, которые я применяю в растопке льда. Пять вопросов. Первое. Как ваше настроение? Второе. Чем сейчас занимаетесь? Третье. А вы где сейчас? Четвертое. Производный вопрос. И пятое. Объединяющий вопрос. Смотрите, сейчас я вам показываю. Растопку льда. алё а, кстати, Лариса, а как ваше настроение? Хорошее? Отлично. А чем сейчас занимаетесь? Ага, вы сейчас дома готовите индейку. Классно. Скажите, пожалуйста, а вы готовить любите? Ага, замечательно. А что обычно готовите? Вот это, кстати, был производный вопрос. Вы готовить любите? Это закрытый вопрос. Перехожу, да. А что обычно готовите, да, и что или что вам нравится готовить? Это производный вопрос получился. Вот он как раз был. То есть я из индейки взял и начал спрашивать: А что обычно готовите? Ага. А вы сейчас где? Дома. Ну, я так и подумал, что вы дома. Кстати, как дела у Маргариты Сергеевны? которая нас познакомила нас познакомила маргарита сергеевна и поэтому она для нас является объединяющим фактором она нас как бы сближает или например мы познакомились на синергии на семинаре синергия в москве алё а, да кстати а как вам в итоге синергия что скажешь вот ваш итог как бы вам понравилось Ага, понравилось замечательно супер мне тоже. А что понравилось? Еще один производный вопрос, шестой накид. Да? А что особенно понравилось? Ага, понравились спикеры, понравился э, Гай Питерсил, понравился э, Кел Нордстром, ага, Гай Кавасаки понравился. Слушайте, супер, классно. Все. Вот если вы так поговорили с собеседником, вы эти пять открытых вопросов использовали, бинго, лед растопился, стена рухнула, и вы можете назначать встречу. Вы можете уже кидать интригу, начинать интриговать. Вот только после этого я это делаю. Я сначала всегда растапливаю ледяную стенку между нами. Друзья, давайте попробуем. Мы идем сейчас тренироваться тренироваться нужно будет три минуты это сложно потому что открытые вопросы это сложно у зеркала а те люди которые сейчас в офисах или ну где угодно но могут работать в парах вдвоем да вы находите себе напарника и отрабатываете друг с другом вот эти вот вопросы да по директор Евгения, а зачем это говорить? Мы вообще об этом не говорим. Мы, видимо, что-то, не знаю, не усваиваете, что ли, я так понимаю? Как бы, да? Вот, Евгения, мы сейчас никаких преимуществ бизнеса вообще не обсуждаем. Мы с ним болтаем о том о сём. Перестаньте насиловать людей информацией по телефону. Мы не понимаем. Мы вообще не о хорошем, не плохом, да? А, да, мы вообще не о том, о чем мы его уволили, не уволили. Если вы уволили, давайте я вам приведу пример, что вы уволили. Если раз вам хочется брать какой-то негативный пример, но я на позитивных примерах, например, больше стараюсь основывать свое обучение, потому что зачем этот негатив вообще нужен, вот его в примеры класть. А, но ну давайте, раз вам так нужен негатив, вы от него удовольствие, что ли, получаете? Я не знаю. Давайте я вам приведу негативный пример, потому что, может быть, вам нравится. Алло, как настроение? Говно. А чем сейчас занимаетесь? Сижу, плачу. А вы сейчас где? У подушки дома. На кровати лежу, лежу уткнувшись мордахой в подушку. Она вся мокрая уже. Правда. Да, вы знаете, кстати. А как вам последние новости, что убили и взорвали 100 человек недавно? Да, да, слышали? Да, там где-то в Сирии, да, слышали, Ужасно, правда? Ой, да, как ужасно тоже, да. Это объединяющий вопрос был. Мы же по негативчики, поэтому мы на негатив обращаю внимание. Вот. И производный какой-нибудь вопрос да а, а как вы считаете что с этим можно сделать ну можно еще сильнее плакать в подушку и ругать начальство что все так плохо да да согласен полностью надо ругать начальство и считать что все плохие один ты хороший все правильно да вот ну вот вам пример раз вам так нравится вы делаете такие звонки да вот вам. я например, нет я вообще негативных людей от себя э, отшвыриваю потому что они это самое. Самые страшные люди, которые могут встретиться в жизни, они могут под личиной добрых людей, они, знаете, они маскируются под добрых очень часто. Запомните, добрые люди часто негативные, имейте это в виду. Они кажутся такие добрые. Такие-такие все милашки. Вот. И при этом в них такое червоточное, такая сидит, и она так разрушает. Это раковые клетки, вообще, на самом деле, психологические. Да, они просто спокойно загоняют негатив под маркировкой доброты. И что, вы знаете, мы такие добрые. Вокруг всех собак и кошек пинают, а мы такие добрые, мы их любим. И кажется, они хорошие. Да. И все, они откачиваются, сосут энергию по полной программе. Я с такими сразу, как только у меня алло, здрасте, как настроение? Плохое. А что? Да-да-да, борьбу за мир они начинают очень часто. Это точно. На кухнях особенно на они любят борьбу за мир начинать. Имейте в виду, на позитив, позитив, обращаем внимание на позитив. Друзья, сейчас что делаем? Идем к зеркалам, кто один сейчас у компьютера. Идем к напарнику. Находите себе напарника. Чтобы найти себе напарника, напарниках тех кто сейчас находится в группах за три секунды дотроньтесь до той части его тела напарника которая вам у него нравится раз два три все нашли поехали работаем в парах друзья два три раза каждый человек должен успеть проработать 5 открытых вопросов если Закрытый вопрос, вам напарник задает закрытый вопрос вместо открытого, а вы заметили, поправьте его, пожалуйста, скажите открытый вопрос. Следите за собой, друзья, очень важно работать открытыми вопросами на этапе растопки льда. Поехали, тренируемся у зеркал и с напарниками. Работаем, коллеги, это важно. Через три минуты я к вам вернусь. Итак, друзья, давайте мы с вами подытожим немножко, да, предварительно кто отработал 5 открытых вопросов и начал понимать как это работает кто понял примерно плюс-минус как это работает <свят> ольга ольга мария елена ирина светлана ой не успеваю за вами вас много друзья отлично я вам по секрету скажу одну очень важную вещь там нужно в растопке льда еще кое-что использовать вербализацию расскажите поподробнее мне просто интересно правило 70 на 30 и закрытые вопросы для да я вас этому научу обязательно друзья но завтра завтра во сколько кто помнит во сколько мы завтра встречаемся по московскому времени Ай вы мои молодцы! Ну, какие красавцы и красавицы. Сегодня, друзья, я хочу вас попросить вот о чем, дорогие мои. Сегодня мы с вами делаем следующим образом, правильно. Кстати, завтра виде своих друзей, видите своих партнеров, кто сегодня не смог выйти, потому что завтра будет еще круче, еще интереснее. Смотрите, мы завтра докручиваем растопку льда и... Прорабатываем интригу в скобках комплимент. Конечно, Евгений, само собой. Завтра самое важное. Завтра суть звонка, интрига. Это главное. И комплимент там, кстати, еще очень важно. Завтра мы дорабатываем назначение встречи. И завтра мы дорабатываем завершение разговора. Друзья, скажите, пожалуйста. А у кого есть люди которых вы хотели бы тоже этому научить чтобы они тоже это а, знали и умели чтобы у них повысились результаты и больше людей приходили на встречи поставьте пожалуйста плюсики у кого есть такие люди есть много даже юрий приглашайте За, на завтра приглашайте я буду очень рад новым людям я буду очень рад если вы подтянете своих людей и получите от этого пользу тем более друзья что да много таких ага отлично тем более что друзья это слава богу пока бесплатно потому что мои вебинары обычно очень дорогие но так как это бесплатно надо ловить момент надо пользоваться да пока как говорится пока я живой как говорил мой дедушка да а завтра завтра ты встретишь ее да да да тимур именно об этом все правильно нет, для, вот смотрите, для холодных звонков знакомым, незнакомым людям, Татьяна, это другая техника. Мы пока говорим о теплом круге. Мы звоним знакомым или тем, тем людям, с которыми недавно познакомились, Татьяна. Хороший вопрос. У меня к вам вопрос, друзья. Что вам сегодня понравилось? Вот дайте мне в чат обратную связь изюм. Нет, все не, не это не все не, не проходит изюм, конкретика, вот это, вот это, вот это. Какие элементы сегодняшнего вебинара вам понравились? Конкретно, да, сколько вешать грамотно? да, конкретно. Растопка льда стала понятна, отлично. Так, план звонка, Галина, да, открытые вопросы, что такое, великолепно. Приветствие с улыбкой, Юрий, да, это важно, супер. Так, улыбка при приветствии, да. Техника улыбки, да, это сушим зубы, верхние зубы. Открытые вопросы понравились. Лучшее время для звонка, Елена для себя поняла, усвоила. Великолепно. Стиль звонка, Влад, отлично. Как вы, а мы еще не договариваемся о встрече. Мы еще о встрече даже ничего не говорили, Елена. Мы о встрече даже еще слова не сказали. Мы вопросы пока учимся задавать. Вот, растопка льда понравилась. Ага, так, Цель звонка Галина услышала, браво, Галина, очень рад, договориться, да, цель звонка договориться. Пример про негативный ответ, да, а, отлично, отлично, замечательно, а, с улыбкой проговорить, Ага, замечательно. Друзья, план время звонка, и я понравился. Спасибо большое, Людмила, мне очень приятно. А завтра я вам понравлюсь еще больше. А почему? А потому что узнаете завтра. Друзья, завтра в 10.00 продолжаем. Вы мне тоже понравились. Спасибо. Ага, Эльмир по поводу мальчиков, что никак не успокоится. Эльмир, не переживайте. Обнимите женщину рядом, и все у вас получится. О, спасибо. Я не первый раз на этом тренинге. Стас, ты, как всегда, крут, повторение мать учения. Завела для меня даже отдельную тетрадочку. Ольга, какая вы молодец. Спасибо огромное. Друзья, завтра снова встречаемся. Вы молодцы. Всем большой привет. Завтра в 10.00. Пока-пока и до встречи. Вы огромные молодцы. Мне было с вами сегодня очень приятно. Будем работать вместе. Завтра вторая часть плана звонка. Растопки льда, интрига, и комплиментов, назначение встречи, завершение разговора и еще некоторые секреты. Пока-пока, до завтра до десяти.